Мы не согласились на конкретную действительность. А как вы думаете, в результате могу Ну, если, так сказать, такое митилово, значит, что-то бывает. Мы пытаемся мирно высказывать то, что думаем, а нам это не дают делать, значит это имеет какой-то вес, если забирают людей или за что. Нет, ну, наша цель митинга — это не создать митилово, не, не собрать людей. Наша цель... Это добиться отмены пенсионного пенсионной реформы. Но для этого Конечно. надо сказать об этом, но нам этого не дают. Разве но, не так? Но, не пропускают понятно, людей. Наша цель – сказать о том, что мы недовольны пенсионной реформой или добиться того, чтобы ее не было? Для начала надо об этом сообщить. Мы же не можем прийти и куда-то, и просто отменять. Надо, чтобы люди собрались, видели, сколько людей не согласны с, так сказать, властью, с их непонятными реформами. Вот. Ну, то есть мы понимаем, что цель митинга – это показать, сколько людей, и показать, как мы недовольны действующей властью, а не отменить внесенную реформу мы хотим отменить. Мы пришли, мы об этом заявляем. Но ну, тогда я спрашиваю, удастся ли в результате этого митинга этого добиться или нет. Ну, вопрос остается открытым. Я не могу смотреть будущее, но я на это очень надеюсь. Я в это верю. А вот тогда можно выставить мое предположение. Я вот, допустим, предполагаю, что в результате этого митинга не удастся отменить пенсионную реформу. Это предложение, как вы думаете, имеет право вложить? Ну, вопрос остается открытым. Каждый остается при своем мнении. Мы же с вами предполагаем, что для того, чтобы нам добиться каких-то результатов, нам придется действовать вместе. Да. Вне зависимости от того, дружим мы, нравимся мы друг с другом, согласны мы друг с другом. Нам надо действовать вместе, потому что интерес у нас один и тот же. Да. По факту. Поэтому тут не один человек, а целое огромное Но. количество народа. И мы боремся вместе. Вот, так вот, в этой связи, Господи, вопрос, самый Вот мы с вами все вместе, которые здесь собрались, для нас принципиально именно отменить пенсионную реформу. Или может быть есть факт, допустим, постоянного ограбления людей, когда повышаются цены, повышаются тарифы ЖКХ, снижается социальная нагрузка на бизнес, да, урезаются социальные льготы. В конечном счете все это есть ограбление населения. У людей жили люди как-то хорошо, какую-то благо имели, а потом у них это благо не стало ресурсы, которые тратились на то, чтобы у людей было это благо, теперь тратятся на то, чтобы у олигарха А построился еще один дворец. Предполагаю я, допустим, да, что вот эта практика мне, допустим, не нравится. В целом, мне не, в... мне не важно, а происходит ли это путем там, отмены пенсионного реформ, происходит ли это путем подъема цен на ЖКХ, происходит ли это путем сокращения медицинских учреждений. В конечном счете смысловое содержание этого это все равно а, то, что люди живут хуже, а олигархи живут лучше. Логично? Логично. К чему вот. а, Соответственно, каким образом данный митинг может это изменить? Ну, хотя бы, чтобы нас услышали что мы против. Разве это плохо высказываться? Теперь попробуем. Подождите, вы тоже считаете, ну, пенсионную реформу, что это не очень такая идея. была? я же вам тоже вот, вот. Подождите. Да. И как по-другому мы можем высказываться? В интернете писать что-то или что? Или выходить все-таки на улицу более разумный вариант? Как-то по-другому можно добиться? А, вот это, давайте об этом подумаем. Давайте определимся, чего мы хотим. Мы хотим отмены пенсионной реформы. Вот, видите? А я предлагаю а вы предлагаете бороться к ней, поставить себе какую-то цель. Да. То есть, смотрите, допустим, если они отменят пенсионную реформу, а те же деньги изымут, допустим, сократив медицину бесплатно, с этим мы также будем бороться. Но ведь, но ведь каждый акт борьбы отнимает у нас силу. Ведь мы с вами трудимся. Ну, я не знаю, я полагаю, что среди нас, кто здесь присутствующих, нету олигархов-капиталистов. Да? Но я не олигарх. Да. Мы с вами трудимся. Мы зарабатываем себе на жизнь трудом. Соответственно, всякий акт вот этого публичного выступления затрачивает наши силы, ресурсы. Мы рискуем. И этих сил у нас не очень много. То есть, если мы вяжемся, вязкое, долгое противостояние, в первую очередь, первыми станем мы. Соответственно, какой-нибудь олигарх, который живет на Мальдивах, да, и все его, наш протест заключается с тем, что он пишет какие-то распоряжения, да, а мы, соответственно, уходим на улицу, там, сталкиваемся с противодействием, его преодолеваем. Мы, у нас у первых закончится ресурс. Поэтому мы должны экономить силы и бить в узловые, в коренные моменты. Как вы, не, не согласны с Мазону? Подождите, и что предлагаете тогда вы? Я предлагаю для начала определить те цели, которые могут вовлечь в себя очень значительное количество людей. Максимальное количество людей. Вы должны прекрасно понимать, что люди у нас в России это терпилы. Как бы это грубо не звучало для некоторых. И поэтому выходить хотя бы на одну акцию все, кто недоволен, не пойдут. Поэтому у нас одна цель, которая сейчас самая главная. Речь людей, пока они недовольны, пока они не могут выйти. Если у нас 90% людей не согласны с этим, то а нужно я... воспользоваться этим а и я усилить я... А... А, я я... а вы предлагаете общую какую-то проблему? Я предлагаю, смотрите, момент какой, что мы людей пригласили на этот месяц. Мы им, грубо говоря, пообещали, что если вы, что, что такое приглашение, можно это завуалировать в разные словесные формулировки. Но конечный смысл заключается в чем? Люди, у вас есть проблема. Пенсионный возраст, да? Вы с этим не согласны. Мы знаем, как эту вопрос решить. Давайте, приходите сюда, мы вместе решим этот вопрос. Люди, допустим, нам поверят, придут, но мы свое обещание не выполним. Тому конкретному человеку, который пришел для того, чтобы решить свою проблему, мы ему ее не решим. Он свои силы потратил, он нам доверился, но в результате мы его обманули. Ну, вольно или невольно. Поэтому, если мы людям честно скажем, например, что... Из этого ничего не выйдет, так сказать? Да, что наша цель – это не борьба с какими-то метастазами. Есть какая-то ну, как, какая-то раковая опухоль, какой-то источник. И логично сражаться не с каким-то отдельным щупальцем, осьминога, потому что мы его отрубим, отрастет новый. А логично пить в сердце. Что является сердцем текущей системы, что является источником всех наших проблем, которые мы должны изменить, вокруг которого мы должны объединиться. Вот это очень важный вопрос, насчет которого мы должны подумать. Конечно, не все получится сразу. Конечно, нам придется убеждать людей в том, что, допустим, конкретного человека, у которого, допустим, страдает от того, что у него низкая заработная плата, ему нужно будет объяснить, что его низкая заработная плата – это следствие какой-то коренной проблемы, и тогда он придет к нам. Да у другого человека проблема то, что пенсионный возраст. Ему нужно объяснить что его пенсионный возраст является частным случаем какой-то проблемы. И тогда он придет к нам. И таким образом, если мы находим центр, то последовательно работая с людьми, мы собираем и получаем серьезную массу. Потому что город Хабаровск, и самое главное, мы никого не обманываем. Мы, если мы что-то пообещали, мы говорим, что мы сдохнем, но добьемся грубо говоря, если мы поставили цель этого митинга, то мы приходим не для того, чтобы как-то, а мы приходим собственно сражаться за наши цели мы понимаем, что нам будут противодействовать, но мы готовы, потому что это корень, и за нами люди, действительно массы которые это понимают, как вы думаете подобный подход нелогичен? я считаю, что надо хотя бы начинать с малого от этого уже отталкиваться а начи... все сразу вы не сможете заценить а смотрите, начиная с малого, мы получается обманываем людей, мы, не мы не тратим мы силы. сейчас обманываем людей? Но не мы Обман сейчас. Я же вам объяснил и только, что, что мы есть. Мы неоправляем их что Да, сказать. именно так. Люди доверяют нам то немного, что да у, у них есть. Но вы можете так сказать пессимистично, что мы пришли просто так сюда. Я Мы мысли... понимали, что они идут, что у них, может, раз у них ничего не получится. Ну, вот. Надо именно начинать с малого. Да, да. Именно так. Люди понимают, что у них не особо получится. Поэтому их придет немного... Понимаете? Я Если... вижу, что у нас получится. Я пришла сюда. Ну, Есть не вы... только люди, ну, которые. Да. Если этот закон именно примет, да. то тогда людей выйдут намного больше. Вот, Сейчас только начальные вот вот, вот, вот, вот так. Только так, первое чтение. Так, так мы же про что и говорим с вами. Да. Что получается, мы втягиваемся вязкой, вязкое, долгое противостояние с одним конкретным щупальцем. Так все сразу не придет. Не получится все сразу искоренить. Так вот. Единственный способ, это именно что, не, не, биться, не биться за все сразу, а накапливать силу, но ну, на коренной вопрос. Корен, бить, а как стороны. накопить? Я же Я вам собраться полностью, вообще, в чем проблема. В чем? В чем суть? В чем, чем смысл? Люди не захотят вы в этом разбираться. Почему не захотят? Потому что они живут, они терпят, им достаточность. Они самые достаточные. Они не большую идею. Еще. Они хотят начать с малого, потому что они не поверят в то, что они возьмут и смогут изменить все. Ну вот. Не все же момент, момент в чем? Что если люди не хотят разобраться, у них ничего не получится. Если люди не понимают, что они делают, логично, что у них ничего не получится. Поэтому в первую очередь нужно разобраться. Логично же? То есть результат. Человек не понял, что происходит имеет какую-то глупую мысль да, в голове неверно и начинает действовать в у него ничего не получается в чем здесь беда я предподозреваю, что беда в том, что человек не совсем разобрался. Если он разберется и будет действовать на основании понимания, то у него что-то начнет получаться, и он будет идти в успеху. Если мы пытаемся противостоять эмоционально, то есть вот люди, у них настроение, они недовольны, давайте оседлаем это настроение и на волне, как на сноуборде, прокатимся. Волна кончится, она отхлынет назад, и мы со своим сноубордом останемся стоять. Поэтому смысл разбираться в коренных вопросах. Люди уже будут увлечены, они не остановятся? Остановятся. Практика вот показывает. Остановятся и останавливаются неоднократно. Сколько было слитых протестов? В истории мировой, в истории Российской Федерации, в истории, я не знаю, там 19-го, 18 века, 20-го века. Сколько раз было того, что люди что-то делали, как-то эмоционально зажигались. Господи, вспомним Крестьянскую войну 1902-1907 года. Там без, без дураков люди умирали. Да, вспомним народников 19 века. Люди точно так же искренне верили, умирали, но у них ничего не получалось, и они останавливались. Протест сливался. Разве, то есть, сколько было случаев реакции То же самое, кир Третий рейх, когда люди пытались что-то работать, разбираться, решать свои проблемы, а в результате получился фашизм. Когда крупы, морганы становились еще богаче, а люди, мало того, что становились беднее, они брали в руки винтовки, шли умирать за интересы своих капиталистов и погибали. Это конкретно попытка людей работать, когда они не понимают, что происходит. Она приводит к тому, что люди проигрывают. Разве не так? Можно да. вопрос? Да? Вы выступаете за повышение пенсионного возраста? Нет, конечно. Против? Против, конечно. А Вы не призываете людей митинговать и собираться? Правильно я понимаю? А, людей митинговать и собираться нет, не призываю. А как тогда рабочему бороться за свои права? А рабочему, для того, чтобы бороться за свои права, достаточно бесполезно. Почему? Потому Но, что... Про... Секунду, породы, секунду, секунду, секунду, секунду, я закончу. Потому что право есть воля господствующего класса, возведенная в закон. Поэтому бороться за то, чтобы у правящего класса была иная воля, это бесполезно. Рабочий должен бороться не за права, а за свой коренной интерес. Вы не согласны с тем, что все блага, которые сейчас имеем, пенсия, 8 часов рабочий день, это добивалось в борьбе рабочих? Согласен, абсолютно. А почему же тогда не надо сейчас бороться? В борьбе за коренной интерес. Они они не боролись. Был такой в Питере в 1905 году так называемая рабочее общество, рабочая касса взаимопомощи, которые как раз занимались экономической борьбой. Там, кстати, состоял такой человек Поп Капо. Можешь слышать? Вот. И они боролись примерно за то, что вы говорите митинги экономические, запрет пенсионного возраста, всякое такое. Но они именно что финансировались из-за ну, этого как его, охранного отделения и в принципе ничего не получалось. Митинги гефенансируются. Это люди пришли за деньги я, Нет, я не знаю. Я просто вам привел пример, когда есть разная борьба, есть борьба за экономический интерес. Но вы говорите, что митинги не помогают, но мы знаем, нет, что. Нет, я не слов... говорю, что митинги не помогают. Но мне, ну, нет, вы говорите, не нужно я, я не призываю и митинговать, это не поможет. Да, но интересно Нужно разобраться, зачем в других странах работают митинги, а наши нет. Где ну, в той же Корее Южной, когда отстранили президента от власти за коррупцию. А после того, как отстранили президента, ситуация улучшилась, да? В Южной Корее? Так, естественно. Ну, ну видно может то, менять власть. То, ну, конечно, может нет. быть. А, Можем, то, то, то, то есть вопрос в том, что если в Корее как не было пенсионного возраста. Вы, то есть, и нет. не корейцы и у нас не такие Нет, нет, нет, нет, Вопрос в том, какие вопросы перед собой ставить. Ну, говорите, не что не будет. Что? Ничего. Да, Делать митинг не поможет ничем? Нет, не поможет, к сожалению. Почему? Я вам объясню. Если вы хотите, допустим, чего-то добиться, ну, хотите улучшить свою жизнь, например, логично, что вы должны за это бороться. Никто не спорит. Но бесполезно пытаться бороться путем того действия, которое заведомо не приведет к результату. То есть, если вы ставите себе цель, провести митинг, да, то вы должны понимать, какая цель у этого митинга, если вы заявляете цель отмены пенсионного возраста, цель, то, вот. то вот вы должны вот понимать вот каким вот образом так. это применять разума. А почему вы здесь присутствует, вот. что вы вот делаете, чего Народ грабят. Народ грабят. А почему грабят? А почему митинги? Потому что нам плохо живется, поэтому конечно, митинги. Конечно, конечно. Ну, как бы мы не митинговали. меня да вы... было... пенсия 13 600. Как мне на ней продвинуться? Вы, да. вы предполагаете, что я защищаю власть? Я ну, хоть надо. еще заработала пенсию. А дочь конечно. моя 40 лет. Ее могут сейчас с работы убрать. Почему? Потому что Путин издал приказ, что работодатель имеет право, не имеет права увольнять после закона, когда вот увольнять и принимать предпенсионного возраста. Так они могут сейчас это сделать, работодатели, пока закон не вышел. Они могут просто сейчас мою дочь выгнать и сказать, да я возьму молодую, чтобы у меня не было дальше лишних проблем. А куда она пойдет? Конечно. Петлю и Конечно. все. Конечно. И как такие законы можно принимать? Вот. Это убийственные законы. Это просто Согласен. геноцид народа. Ну разве можно вот Согласен. за это вот ходить и, и нас вот гонять? И что? Вот что вы мы должны это, вы, делать. Вы должны, должны разобраться в том, что проблема. Проблему мы за уже знаем, да, какая человек. проблема. Потому что никто не доживет до пенсии. А, воруют. То есть, еще а раз. почему они воруют? Потому что они. Почему у нас сейчас грабят наш народ? Потому что у них олигархи все повызбили в офшоры, а у них дыры, а им латать-то нечем эти дыры. Так вот они с народа все и, и забирают с народа. Уже народ уже неч, уже шкуру все подрали. Вы же видите, что безработица, заводы, все разрушено. Одни остановки остались, кондитерская фабрика, остановка. Жейная фабрика, остановка, а там да, торговые Энергомаш. центры. Энергомашка, остановка, амуркабель нету, ничего нет. А как можно, где работать? Молодежь стоит вон и все уже плачут, мы уже не можем. Нам негде вот выучиться человеку, они где работают. Вот почему так? Я уберусь. Я уберу, беру. Просто вы знаете, немножко <плёп> Нет, обидно, обидно, накипить. Здесь митинг. А? На не, не знаю, я просто потому, не потому что просто... я слышу <плёп> дискотека, там это. Нет, людям я просто... ничего что не слышно, это... Мы разговариваем, не, я не просто разговариваем с вами. Видимо, чтобы никому не да. ничего не слышать. Зачем колонки на полную включили? Как людям между собой поговорить вообще? Если здесь на полную музыку Это Для народа, для народа сделано. Это Чтобы сделали. мы уши, что ли, Да, да, да. Специально сделали. Для чего? Я не понимаю. Я Нам так хоть так понимаю. поговорить между собой. И Чтобы услышать, листика. надо вот так подойти. Мы же Там ничего не, много, не, не Там, пустим. Стоят, никого никто, ничего, ничего не, не делаем. Слышит. Никого не, не обзываем. Поэтому здесь мы просто стоим дискотеку сделали. Выражаем свое да, мнение, вы смотрите, потому что она наболела уже. Я детей да, мне, вы, за детей мне, за детей Вы задали очень хороший вопрос. Да. Но вы перечислили, смотрите, сколько много факторов. Мы смотрим, что у нас разваливается производство. Конечно, Правильно? конечно. У, у нас, нас мы своего будем, ничего да, нет. Ну, Все китайское. Мы можно? можно я закончу, а если okay. позволите. Вот. У нас разваливается производство. Факт, ну факт, мы в Хабаровске видим. Даль да. дизель, даль да. энергомаш, да. потопительного да. оборудования, да. химфармзавод. Да, да, все да. эти заводы, которые все. были, завод же и конструкции. Все эти заводы, которые были, они разваливаются. Алюминиевый завод, все. Да. Мы понимаем, что существующую услугу существующая система ну, развалинно да. Мы понимаем, что жизнь людей ухудшается. Конечно. Вот. И Притение, Конечно. Вот. И предположение на этом фоне, что мы можем ну, взять и давать. Допустим, просто сказать, что вот, собрался и сказать, что нет миссионной реформы. Да? Нет, да. Да. А в результате этого... хотим, да, в результате этого вопрос такой. Если мы собрались и сказали, нет миссионной реформы. А пенсионной реформа продолжается. Дальше что? Снова собираться, снова продукты, снова... Смысл в том, что мы просто создаем последовательно а, протест, который заведомо не приводит к результату. Для начала нужно разобраться, чем следствием чего являются все эти процессы. Да все, кажется, уже ну, знают, от чего? чего это идет. Потому что воруют. Ну, ну, все, воруют. Ну, Офшор. Ну, так логично тогда собираться на митинг, нет воровства. А почему мы не ну, сейчас, торгуем? Секунду, секунду, секунду. Вы сказали о том, что корень в том, что люди воруют. Логично тогда собраться, допустим, допустим и сказать, нет воровства. Но мы понимаем с вами точно так же, что этот лозунг борьбы с коррупцией, в кавычках, да, его седлает там Навальный, его седлает куча, куча народу, там у их правительства у нас за него спорят. Но результат какой? Мы э, посмотрим, посмотрим систему Соединенных Штатов, Соединительных Штатов Америки. Там называется такая система лоббизм. Да? Ну, секунду, я закончу. Да, так да, вот, да, это да, воровство да. и коррупция, возведенная в рамках закона. И да, можно сказать, что ну посмотрите. Соединительные Штаты или там соединительные государства живут очень хорошо потому что они там плод шестой у них там они грабят полмира и так далее и можно в принципе жить хорошо но вопрос в том, кого мы будем грабить и кто из нас готов умереть ради того чтобы выжившие имели возможность кого-то грабить в заведомо проигрышной ситуации я предполагаю что нам не светит. Нам не, нам не светит тот путь, который которым прошли. Заботы откройте, откройте что? заботы, чтобы снова работать за А почему нет? Раз вы берете на нам себя такую ответственность, вот здесь разоровывать нам. 90 годах. на бизнес. Зачем? Потому что куда? социализм, только социализм может спасти страну. О, при, вот, социализме, наконец при социализме при социализме идут все ресурсы, принадлежат государству. А государство О, это народ. Наконец. -то. Сейчас, Наконец, сейчас секунду. у нас это секунду, не, это не народ, секунду, нас секунду. Лекарств, вы, вы, вы, Можно все все вы, нет, очень, да. вы очень верную вещь сказать. Да. о том, что Социалист. социализм является единственным выходом из сложившейся ситуации. А что такое, да. то есть получается у нас, что коренной вопрос, это не вопрос пенсии, коренной вопрос, это не вопрос заводов. Коренной вопрос это не вопрос там дешевых кредитов. Коренной вопрос это та система, в которой мы живем. Живем ли мы при социализме, когда у нас введен запрет частной собственности на средства производства? Что такое? В чем проблема? Я при социализме живусь, я живусь, я знаю, у нас не было воровства. Данное мероприятие является неиздоконным. Воровство предстоитов, вы, гражданин, которые активно участвуют в данном мероприятии, будут задержаны. Остальные в среднюю часть отдела политики, это сочинение протокола.